Всем привет! Приехали с новой целью погонять толстолоба, но сами понимаете хочется хоть разочек почувствовать ударчик спиннинга, что мы сейчас попробуем сделать. ощутить чуть баклокастый вмазал по воблерку ну, вообще я на воблеры честно говорю не рыбак не получается у меня а на джек тут тут хорошо на джек сейчас мы несколько забросов потом пойдем поставим все-таки джиг и поджигуем потом Сейчас первонаперона на на по закидывать рыбка гуляет на сегодня дождь да еще и это ветер Скорее всего сильно поднимется тучи. Вообще грозу передали. Оп! Блин. Но это не судак был. Только я не, ну, не могу понять, как он так сделал, что не застекся. Ого. Вы видели? Вы поняли, что это было? Это я не ту рыбку зацепил. Вот тройники маленькие стоят. Так бы скорее всего забагрил. Что не хотелось бы. Спиннинг жалко. Плетенка тоже новая стоит. Что-то хорошее. Малек не бегает. Кстати, это что у нас тут? Так, ладно, давайте. Один заброс. И перейдем к обычной ловле. Мы еще вернемся к спиннингу, так что инисты можете оставаться по-любому что-нибудь зацепим на спиннинг ну чуть позже что непонятно ладно все крайний как говорится всегда есть время для еще одного заброса уже <как> экран вот прошел рыбка отболела сейчас таки как раз Самое то ловит. До вот этой жары. Вот выход судака сейчас я видел. Камера все равно не достает. Совсем рядом по берегом. Еще один выход. То есть судак ходит. Он для тех кто не знает он хлепает по воде кому-то с открытым ртом выныривает и заныривает сразу если кто знает и я неправильно говорю поправьте в комментариях обязательно вообще пишите комментарии очень интересно почитать Ну, только не вот этот банальный, стабильный вот всеми любимый задаваемый вопрос. позже включусь так ну вот первая рыбка сазанчик а нет окунь такой вот неплохой кусок ну, максимум по 200 Но зато поймали посмотрим что еще будет вот он, ребят, на Не успел включить. Такой вот. Грамм 300-400 прям. Отличный окушонок. Вообще кайф. Зацепился прям неплохо. Его, кстати, уже неоднократно ловили. Но, видимо, он был маленький или кто-то его за голову кусал вот такой вот жирненький что попробуем так дубль 2. попробуем чтобы в момент поклевки заснять Так, поинтереснее будет. Так, что-то там какие-то дебри непонятные. Опа, цепанул. Хорошо толстенький флюс, плетенка стоит. Но бульдова не удался. Ладно, на потом. Так, ребят, как я и говорил, были с ним. мы вернемся. Толстолобик толстого толстолобика закинуто все. В общем, оторвал я от Лаки Джона один боксер зеленого цвета. И второй боксер, не знаю, от какой фирмы, вот, отлично ловит окуня. Ну, я показывал размер окуня. Оторвало. Из боксеров уже ничего не осталось. Остался такого же цвета. Примерно. Релакс. Сейчас попробуем как говорится от начала до поклевки до поимки вытащить но ну, заснять все и если у нас что-то не получится мы попробуем на Лайтовское удилище я думаю это будет не только мне приятно вылаживать но и, и также будет приятно смотреть как на лайтовский спиннинг, таких окуней в районе 500 грамм вываживают. Ну, по крайней мере, мне было бы было приятно посмотреть. У нас, кстати, поклевка на толстолоба идет уже. Ну, что-то долго он телется. Кстати, я думаю, то, что, скорее всего, судак от... Оторвал, вот она поклевка, ребят. Вот она. Вот мы и засняли. А -а -а. Вот она. Вот такая вот. Вот такой вот окунь. Скушал, прям хорошо скушал. Вот. Очень, очень кайфово. Блин, удовольствие прям, не знаю, радости. Потому что ни на червя, ни на что не ловится, а вот такая вот недорогая резина. Как релакс. Она ловит. Вот таких вот, ой колючих. Вот таких вот прям мощных окуней. Ну, очень приятно. Я сейчас все больше и больше хочу вот, все-таки попробовать на лайтовский спиннинг. Ну, мало ли повезет поймать такого окуня, блин. Такого красавца. На лайтовский спиннинг. Я думаю, это будет вообще шикарно. Солнышко поднимается, машка всякая начинает в голову залазить, блин. Вот такой вот, ну в нем может 200 250 грамм, где-то так, около 300 ну, этот какой-то худой, до этого потолще были. Ладно, сейчас я еще попробую, В общем, ребят, я подумал и решил, если я действительно Нашел бровку или просто начал ловиться окунь. Сейчас сейчас поймаю окуня. Это карась такой у тебя, да? Ничего нормально. Побольше полкилограмма карася, Владимир Васильевич вытащил. Чуть позже я схожу, сниму, покажу вам, какой карась. Так вот, я хотел зато сказать, потому что если сейчас поймается опыт то я снаряжу лайтовский спиннинг и попробую на лайтовский половить. Хотя на лайтовском то у меня тонюсенький шнур стоит. Он похуже, чем вот этот шнур мой. Э, кстати, палка у меня Мифина, Норцон, катушка тоже Мифиновская БК 3000. Опа! Вот она, вот эта красота я понимаю. Все, сейчас лайтовский буду заряжать. Вот такой вот разбойничек полосатый а шнур у меня стоит здесь супер э, джик от фанатика вообще кайфовый шнур мне понравился разрывная у него идет на 10 килограмм, но я ее реально не проверял мне она устраивает так как она есть я уже и цеплялся вот. ну нормально показывает он себе этот шнур а вот от фанатика вот эта новинка у них есть я не помню ребят как называется он, ну, он сам себя режет и там написано что оборот никаких нету Сам пятом забросил у меня выкинул пучок и он просто сам себя отрезал сразу поэтому ну может от качества катушки зависит тоже не знаю ну ладно теперь это будем дальше рыбачить сейчас попробуем снарядить лайтов посмотреть сопротивляется ну начальник давай И, суд... О, И судачок Судачок уже дохлый Он тебя давно тут походу Ну блин Ну нет, я еще недавно перебрасывал Так, ребят Быстро пробежим по снастям М -м -м. Так, палочка у меня Максимус вольф Кстати, мне очень нравится эта палка а, Тест 3.15 2.40 длина, катушечка простейшая, из дешевых, мифиновская, шнур, вот за который я говорил вам, от фанатика. Так, в принципе, неплохой шнур, но то, что там написано, что он бороду не выкидает, это не так. На пятом забросе у меня получилась борода. Возможно из-за катушки. Но хотя, посмотрите, намотана в принципе нормально. Я считаю так. Нормальная намотка у катушки идет. На пятом забросе вылетела борода. И она сама себя просто тупо отрезала. Грузик у нас 5 грамм. джигголовка головка И ларва троечка. Подобрал такой же цвет. Просто сейчас попробую, получится, не получится. Вот, делаю первый заброс, соответственно, перевас на видео. Ну, тут летит немножко похуже уже. Вполне возможно из-за груза, вполне возможно из-за плетенки. Может я так кинул. Сейчас попробуем перезабросить. Ну, сначала проводочку сделаем. камеру поправили ну это спиннинг вам скажу, вот если сюда поставить суперджик это будет вообще кайф сама палка все все дно показывает там делаешь проводку и понимаешь что как, ну вот ну конечно вот парусит парусит, и действительно вот сейчас у меня была поклевка, но я ее, честно говоря, прошлепал. Потому что парус у нас большая. Так, у меня уже начинают поплавки между собой путаться. Один стоит на червя, а второй на толстового. Вот, отлетело хорошо. Но по сравнению с Суперджигом У Суперджига парусности нету А это их новая плетенка Фанатиковская Она парусит Кстати Я не знаю Сказал я Что Ларва У нас тоже от Фанатика я не фанат фанатика, но у меня много чего от фанатика есть. Разные приманки. Все, все как говорится, пробую. Так, что-то как-то непонятно. Сразу вы его в комментариях можете мне писать по поводу смаж катушку там что-нибудь такое в этом роде катушка смазанная И после смазки это ее чтобы это не помню точно первая или вторая рыбалка она с самого начала так вы вот делает. Держу это. Одна из дешевых. Коту. Вот она. Так, ультралайт отложили пока. Потому что на их четвертого полноцвета цвета сейчас посмотрю это сама перестала ловиться делал достаточно забросов просто перестала сейчас проверю рыбка есть или нет и Поменяю цвет. Если сейчас клюнет. Да, надо цвет менять. Окунь есть. На их слагу не ловится. Ну просто можно, если под вот рыбой приехал. Можно было все словить и ловить окуней. Ну, не для этого. Не для этого приехал просто получить удовольствие я давно на рыбалке не был хочу получить удовольствие поэтому сейчас буду подбирать на лайтовское удилище цвет чтобы половить на лайтовское посмотрим что с этого получится с этого подбора смотрим дальше так произвел замену ларвы трехдюймовой. Вот, трехдюймовой шестого цвета на ларву 2,5 дюйма седьмого цвета. Ну, вообще, если честно, я вам скажу, вот, вот этот вот седьмой цвет и, если не ошибаюсь, восьмой цвет. Это цвета вот как раз вот под окуня, ну, ничего другого я не ловил на... Э, вообще на ларву кроме окуня это вот такие вот, окуневые прям она вообще от ларвы отказывается потому что релакс работает в паузе между ларвами релакс кидал он работает первый заброс сразу же поклевка то есть значит стоп у него стоит поставил Лайтовский. И пока ничего. все равно что-нибудь заклюнуло. Нету в принципе плохой резины. так не ловится. Ну, даже вот такой вот токон, это уже приятно. Соглатись, согласитесь, ребят. Ладно, сейчас еще попробуем. Есть также небольшая печалька в том, что э, на тяжелой спине, может быть, просто вот эти вот маленькие поклевки не ощущаются, поэтому, ну, все равно, проводка, рыба. Опа. Это был судак, походу. На вот этот э, более грубую палку. Более грубный окунь идет. На лайтовскую он ну, как-то вот все равно поменьше. Может, что-то вот эти вот Маленькие поклевочки ощущаются. Почему-то вот там дальше чувствуется все. Тут видим дно такое мягкое. Потому что вот близко к берегу, когда подводишь, уже совсем не ощущается. Сейчас, наверное, еще раз-два переброшу. Устрою себе перерывчик рыболовный. Пойду Владимира Васильевича Планктона. Возьму его самодельного. Расписает он. Ну, вот, если магазин и за час расписает, то Васильевича 4-5 часов держится. То есть хороший. Ну, кстати, у нас на канале есть видео, где мы на егошний именно Планктон очень хорошо ловим толстолоба. Вот, на клюет, но вот реально неохота вытягивать, потому что у меня идет проводка на джик. Тут все равно ощутить поклевочку поприятней. Кстати, если честно, я еще подметил такое, обратил внимание, я на видео сколько смотрю, у всех вроде все нормально получается, но вот у меня на ларву получается всегда так. Ну, чаще всего. Если что-то ловится, вот на ларву у меня одного лопу не поймал, и все, до, до следующей приманки. Переманку сменяешь, опять одного поймал и все. Хотя могу сказать вам, вполне неплохая переманка ларва. Может, постабили а рыба маленькая, поэтому так. Я еще там себе малюсеньких накупил. Блин, рукой закрыл вот этот выход. Вот вся красота. Вот он. Вот он кабачок, Комачок. глотанул, Значит, мы переманку правильно подобрали. Почему? Пореже кое Видимо, покрупнее он подошел. Ну, что? Еще попробуем сейчас. Так, съемочка пошла. Укололся, пока отцепил. Ух ты! Была именно судача или окунь. У судака перехватил поклевку. Там такой ударчик был, там. Я не знаю, тут обычно судак так. Отак. пойму в дерево идет или что а. ага. такой вот красавец я извиняюсь перед юрием петрышем и перед производителями фанатиков ну, сейчас меня действительно удивляет резина фанатиковская цена я не помню 90 или 99 рублей пачка в пачке там пять или шесть резинок это сейчас недорого по сравнению с большим большинством резин зацепился кто-то просто тупо повис ловит фанатик ловит рулит опана что это такое вы издеваетесь. Даже камни ловят. Вот, блин. Надо же было так. Хм, прикольно. Все зависит, видимо, от прессинга рыбы. Как ее прессуют и чем прессуют. Здесь вот может просто на точку попал, не знаю. Хотя во многих моих видео я здесь ходил, почти в каждом видео я хожу тут блесню, попадается маленький судак. Когда-никогда там килограммовый судак, там чуть больше, чуть меньше. Но в основном маленький судак попадается. А тут вон Окунь крет. Ну, повезло, наверное, я считаю. По-другому, как сказать. Там зацепы какие-то непонятные. Но хорошее тут, чистое было. сейчас, в принципе, нормально. Видимо, где-то на глубине что-то лежит. Да, его водоросли цепляет. Так, ладно. Друзья, подписчики, гости моего канала, не забывайте оставлять комментарии. Подписываться на канал, если еще не подписаны. А я сейчас еще сделаю один заброс. Пойду, наверное, планктон возьму. Поменяю планктон, потому что Хочется толстолоба поймать, повоевать хочется чуть с толстолобом. Понятное дело, что это уже не та рыбалка как на блесну, Ну там и размеры совсем другие, удовольствие тоже кайф. Она не сравнится конечно рыбалка на окуне на толстолоба толстолоба мне кажется поприятнее ловить там конечно на любителя Во. ах как он играет спиннин красота просто красота такие вот крокодильчики на такую рыбалку если честно попасть тяжковато катаник когда повезет вот так вот ловишь как-то я тоже попал на раздачу окунь один раз года три наверное назад только начинал снимать как раз только только это, месяц начал я как блеснить и это, купил камеру Начал снимать. И как раз попал на раздачу окуня. А потом все хуже, хуже и хуже. Ну, пока, как говорится, клюет, надо ловить. Чуть позже шаточку поменяю. Попробую все-таки судачка хоть одного поймать. Ох, очень хочется мне его подержать. Ух ты! Вот это было красиво, очень красиво. Такое ощущение, как оторвало. А, нет. На паузе просто серия ударов не быстрых обычно щука так клюет так ладно все да. уже это зарыбачился как и говорил вот один забросил все сейчас вот вытащу и пойду за плантоном отдохнуть, рыбки отдохнуть, можно вообще спиннинг взять, пойти делать дело сидеть, попробовать судака вот, поймать. У него там всегда стайка стоит судака, только ловится далеко не всегда. Так, ладно, все. Так, маленький перерывчик сделали. Планктон поменяли. Жмых тоже. Пока ходил до Васильевича. За планктоном. Да я не знаю, я недолго ходил. Но, тем не менее, видимо, этого времени хватило. Пришел, спиннинг лежит. Может ветром его выдуло. Не знаю, О, маленький кусочек. ой, играет, ой-ой-ой. Поменьше, конечно, уже, да. Манки намесил, Васильевич поймал карасягером на 700. кило хочу попробовать тоже зарядить маночку чтобы на фидер, фидер на заброс выехал опа здесь у нас поклевочка неустойчивая Блин, камера в манке руки в манке не ловится. Или пусть только манка попробует неправильно сделать, фидерный фитерный заброс выдержала Да, окунь как судак начал клевать. Но сопротивление, конечно, сразу видно окуневое. Это мотыхляние головой. варва два с половиной дюйма в седьмом цвете Фирма фанатик меня прям удивляет сегодня она реально в приоритете ну и боксеры конечно лакиджоновские ловили очень даже хорошо что дальше будет. Сейчас какой-то колокольчик подзвякивает. Посмотрим. Вот Что-то долго манка сохнет. блин. Чуть-чуть воды перелил. Погода. Вязкость есть, но не та. Фидерный заброс не выдержит. сделать Пять снастей на толстолоба клюет дергает но нету такого момента чтобы вот подсечь чтобы там потопило повело как положено дудочка ну давай топи кто-то тоже созрел кто непонятно карасик попадет, разнообразие будет. Все изначально приехали половить судака этого столоба. Но не тот, не тот не хочет ловиться выходной сегодня у него как правильно говорится ловится вчера и завтра тут глотанул наверно ну, и сразу и выплюнул конечно по поприкольнее ловить травы меньше цепляется но соответственно и рыбка гораздо меньше цепляется на отсет что-то не знаю, не получается, не везет мне на отсед. Сейчас, наверное, еще чуть, -чуть пойду сюда капаешь. Хотел очки сегодня взять, солнцезащитные, поляризованные или как они там правильно называются, рыболовные подарили. Хорошая штука. Особенно при ловле судака, учитывая то, что он, если вы стоите, вам в спину солнце светит, то навряд ли вы судака поймаете. Потому что судак днем и так плохо видит, а на солнце он вообще ничего не видит. Ну, как говорят. А если встать, чтобы вам в глаза солнце светило, в лицо, в глаза, то, конечно, это больше шансов того, что судак клюнет. долго уговаривать приходится блин ой что это там такое не совсем лки я уже думал таких нет, что... просто интересно. Ах ты гад! Просто будет ловиться или не будет? Комфортно ловить, ветер сильно дует, не получается нормально проводку сделать. Кое-как получается более-менее удачно забросить, то уже, кажется, что-то. Есть. Ух ты. Да ладно. Что ж там такое? Красик. Какой красавчик? О. Хороший там. Ничего нормально на блеснуть не берет почему-то пока что ты, конкретно там зацепился вот, такой вот красавчик горбатенький Сейчас еще закинем, еще попробуем. и свойственное. Будем периодически блеснить. Все снимем. Посмотрим, что получится. Толстолоб начинает ходить. он ну, в принципе, и ходил. Гулял. Поплавки крутят. Непонятно, ловится или не ловится. Владимир Васильевич, если что, не оборзел, а просто приехал на рыбалку. Ты в прошлые выходные был на рыбалке, а я нет. Не оборзел.